Как заставить себя делать полезные вещи? Сегодня это один из часто задаваемых вопросов. Есть потрясающая возможность изменить, улучшить свои привычки, но как заставить себя регулярно делать эти полезные действия? Распустить себя очень просто. Для этого вообще ничего делать не нужно. Наш бортовой компьютер. Наш центр управления, разум, он настроен на это автоматически. На режим сохранения и экономии энергии. Это его основная задача в прошивке. Сохранить и сэкономить энергию. Именно поэтому любимое дело любого человека – это ничего не делание. Для того, чтобы выполнить какое-либо действие, мы вынуждены делать две вещи. Первое – включить осознанность. То есть снять себя с автоматического существования. Второе – преодолеть внутреннее сопротивление разума. Разума, который в момент принятия вами какого-либо решения сделать, мгновенно рассчитывает, будут ли затраченные ресурсы меньше или больше полученного результата. Если затраты будут больше – разум всегда сможет убедить вас отказаться от действия. Если результат будет больше, тогда разум включает программу навигации. Как мы можем это получить? И вы незаметно для себя, просто делайте. Теория понятна? Теперь переходим от теории к практике. Теперь вы понимаете, что заставить себя что-либо делать – это крайне неэффективно. В этом случае вы уже затрачиваете огромное количество энергии на принуждение себя. На каком-то этапе разум просто выключит вас, выключит вас на время, или переключением на менее затратное действие, или психическим срывом, саботажем, или даже болезнью. Вам необходимо включить осознанность, то есть подумать. И найти веский аргумент, для чего вам это делать. Что вы получите в результате. Иными словами, показать своему разуму выгоду от этого действия. И, конечно, такую выгоду, которая перевесит энергозатраты. И тогда разум сам поднимет вас с дивана, и вы застанете себя уже прыгающей на скакалке. Или выучившим половину учебника английского. Вот так. Работает сила намерений. При этом, чтобы качественно прописать алгоритм действий и создать его таким, чтобы со временем он удачно зашел в ваше подсознание и стал вашим убеждением, каждый раз перед выполнением этого действия осознавайте, какой будет результат сейчас. Сейчас, а не в далеком будущем. Сейчас я сделаю две прыжков на скакалке для того, чтобы почувствовать приятный тонус в мышцах, подъем энергии, вдохновение от того, что я молодец. Или что-то свое. Кстати, чувство вдохновения и подъема энергии – это отличная приманка для разума. Ведь он стремится сэкономить энергию. А тут вы ему показываете, что совершая это действие, мы ее приумножаем, а не затрачиваем. А это уже совсем другая, более качественная стратегия жизни. Но об этом в следующий раз. А теперь приступайте к делу. И помните, все можно изменить к лучшему, пока человек жив.